Ты говоришь о концепции, но во всяком случае в материалах Max Capital, о, об идее правильного инвестирования. И если я правильно понимаю, то правильный инвестор это тот, который пронес свой капитал через какой-то длительный срок, через кризисы. Что еще стоит за идеей правильного инвестирования? Правильное инвестирование это в первую очередь понимание, куда ты движешься. Большое, большие проблемы возникают тогда, когда человек хочет денег, спрашиваешь, сколько надо для счастья, он не знает. На самом деле очень показательный фильм Золотой теленок. Да? Я многим советую посмотреть с позиции инвестора да, на, на все эти вещи. То есть Остап Ибрагимович Бендер, каким бы он аферистом не был, он всегда четко знал, для чего ему нужны деньги. Да? То есть у человека была цель. У человека была цель не, как минимум, 500 тысяч рублей, а лучше миллион. Соответственно, когда у человека стоит цель, и не просто миллион, ему даже не 500 тысяч, не миллион нужен был. Ему нужен был Рио-де-Жанейро, где 1 миллион 400 тысяч жителей и все в белых штанах. У каждого человека должно быть понимание, где его Рио. Да? То есть, как только ты поймешь, где твое Рио, ты поймешь, сколько тебе для этого надо денег. Как только ты поймешь, сколько тебе нужно для этого денег, и, допустим, ты говоришь, что мне действительно нужно рио джа или там я хочу жить в Америке, или мне нужен пассивный доход 10 тысяч долларов для того-то. Тогда ты поймешь, сколько у тебя должен быть капитал, сколько у тебя должно быть денег, и ты сможешь разработать стратегию достижения этого капитала. Ну, в золотом теленке как бы это очень показательно, да? То есть человек знает, где его рио де нэр для этого ему нужно 500 тысяч. Где он может во времена НЭПа взять 500 тысяч рублей, когда зарплата там 10 рублей в месяц? Он понимает, что как бы он ни работал, как бы он ни занимался а, зарплатой, а, работая по найму, как бы он не занимался по найму, он, он 500 тысяч не сможет заработать, поэтому он находит свою стратегию в поиске подпольного миллионера и его разоблачения. Также и по поводу правильного инвестирования. Первый шаг в правильном инвестировании – понять, где твое рио де Люди опять хотят миллион долларов приходят с запросом 5 миллионов долларов, да, люди приходят с запросом 100 миллионов. Люди, которые, в принципе, хотят даже капитал свой передать, они опять-таки говорят о передаче каких-то денег. Uh -huh. И говорят, за деньгами должно стоять свое РИО. И это РИО, оно должно находиться в плоскости человеческого интеллектуального капитала. И поэтому, соответственно, задача разработки вот этой вот концепции, первое, определи, куда движешься. Исходя из того, куда ты движешься, разработай стратегию, определи время и сроки. Подбери себе инвестиционные инструменты, мы скажем, какие инструменты тебе в этом случае используют. В зависимости от того, сколько тебе лет, в зависимости от твоих целей и в зависимости от твоего личного риск-профиля. Ну и соответственно, если мы там отдельно даем фишки, да, которые позволяют увеличить, ну то есть реально анализируя, там, создавая свою систему династии, я просто пришел к выводу, да, есть просто инструментарий, который дает гарантированно тысячу процентов. Ну это соответственно открывая приближенным лицам. То есть 1000% норма доходности, да, 100% гарантии. Звучит, как, даже не знаю, как что. Круто звучит. То есть доходность, чем в криптовалюте, но ну, гарантированно. Здесь вопрос, на самом деле, вопрос осознанности, да, то есть вопрос людей. Говорить это в лоб, ну это, это пик непрофессионализма, да, мы с тобой сейчас общаемся, и на самом деле это, Опять, я в чудеса не верю, это не чудеса, да, то есть это не инвестиционный инструмент, то есть это не криптовалюта, не недвижимость, не золото, вообще в совершенно другой плоскости находится. Это опять-таки вопрос филантропической деятельности. То есть, к сожалению, ну, может быть, к сожалению, даже к счастью, этот мир устроен таким образом, что если ты отдаешь 10 рублей, тебе обратно вернется 100, гарантированно. С одним условием, если ты отдаешь безвозмездно, раз и без корысти, потому что лично мой урок был в том, когда я отдал 10, вернее не 10, я отдал 1 миллион рублей а, на благотворительные цели Я отдал на самом деле посыл, внутренний посыл, внутренний посыл был, не, не, нет, не помочь даже, внутренний посыл, который вот стал неким таким спусковым механизмом, когда я начинаю отслеживать PR, раз PR проекта, PR меня два какой я крутой, что я могу позволить себе 1 миллион рублей направить на благотворительность и третье, ну я знаю, что как бы законы эти вот, бытия работают, да миллиона, даже 10 миллионов прилетит. Uh -huh. Три ключевых момента. Вопрос отдавания, да, Он вот тут, тут, тут, при принятии этого решения вообще не стоял. Через два месяца у меня был личный долг, у меня как бы это все отзывается очень быстро. Делаешь с корыстем получаешь минус, да, делаешь э, с позиции отдавания, достаточно быстро приходит. И это надо просто пробовать, да, то есть человек может сейчас это послушать, сказать, а знаем мы это все, но просто за правило 10% дохода на благотворительность, 10% на инвестиции плюс записывать 10 успехов в день. Каждый квартал доход будет увеличиваться на 25%. Доход. Активный доход. И это будет не прямая, может быть, выгода, это может быть через экономию, через какие-то скидки, через повышение зарплаты, через повышение бонусов, через нахождение большого клиент большого числа поставщиков или клиентов. Три простые вещи. 10% дохода на благотворительность, 10% на инвестиции и минимум записывать 10 успехов в дневник успехов. Вот и все секреты Стоп. теперь и выдал. Легко. Но ну, еще раз, Сереж, здесь вопрос, понимаешь, вопрос отдавания и собственного личностного роста и развития. Да? То есть я не боюсь с этим делиться. Мне не жалко. То есть это человек получит результат, если он скажет, слушай, я послушал вот совет Максима, да, и у меня действительно есть такие результаты, просто это нужно делать регулярно. Вопрос в том, что человек может услышать даже, можно показать, где золотая жила жилу покопает там один-два месяца, у него ничего не получится и он бросит ее копать. Я просто знаю, что там золото есть, я показываю, что там золото есть. Вопрос копать тебе или не копать – это вопрос к тебе. То есть, если ты хочешь, чтобы я тебя мотивировал копать и постоянно показывал, что вот подтверждающий факты что здесь золото есть, давал мотивацию, окей есть закрытый клуб инвесторов MaxCapital, да, где как раз я этим и занимаюсь. А, хочешь копать самостоятельно, слушай, дружище, твое право, это твой участок, у меня этого золота не ограничено. Хватит всем. Хочешь, делай это самостоятельно, как только выкопаешь первые слитки, welcome, да, я тебе покажу, где может быть еще больше.